Здравствуйте! Мы решили разыграть Асси Кантмайнер С9. Получить ее может любой гражданин СНГ, в любом городе. Отправим полный комплект с блоком питания. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо подписаться на наш канал в Ютубе, иметь вашу подписку в этом доступе, чтобы мы видели, кто подписались Вот. И перейти по ссылке в описании, заполнить формочку. Розыгрыш состоится 30 апреля. 15 часов по московскому времени в режиме прямого вещания. Большое спасибо. Удачи вам. Ждем.